И всем привет, с вами Кост, и сегодня мы начнем с вами снимать э, всем известные, известный мод как Хекси! Да, это Хекси, да, ребята, я дождался наконец-то, и сейчас буду снимать. Я тут вообще еще нифига не понимаю, но думаю, со временем как-нибудь разберусь. Тут вот стоит, ну, сколько там, 63 мода, по-моему, я скачала эту сборку. Ссылка будет, наверное, на нее в описании. А сейчас мы, наверное, найдем место для жилища. И эта серия будет не такой длинной, как полагается. Я сделаю ее поменьше, потому что, ну, как бы, там первая серия все-таки, она должна быть короткой. Не знаю. Так. И да, у меня будет, наверное, лагать все равно, потому что, ну, столько модов, у меня компьютер не очень мощный, плюс бандикам, плюс это. Короче, будет лагать. Так, просто и три Сейчас посмотрим, а, что такое. А, ломайся, ломайся. О, ого! Теперь мы обеспечены деревом на очень долго. Да, так. Теперь пойдемте в деревню. И она у нас тут заспавнилась не совсем так удачно, поэтому мы сейчас переделаем ну ладно, все в доске, если что, еще нарубить дерево не проблема так, сейчас убавим музыку так, и звуки так, звуки делаем громче. так, тут у нас житель понятно так, что что у нас вот тут так я думаю, все видели как ну, короче, все видели летсплей про Хексит и не нужно спрашивать меня, почему у меня в инвентаре книжка. Вы ну, все знаете это, почему у меня в инвентаре книжка. Так, что тут ни в одном доме нету сундука? Как-то странно. Так, я сам смотрел, ну, даже я даже смотрел летсплей по Хекситу и мне понравилась эта сборка. Она очень такая да, вот, РПГшная. Так, что тут такое? Я не понимаю, что это. Я, наверное, поселюсь в этой деревушке. Это есть. Но прежде чем тут поселиться, нужно обделать ее деревом, во-первых. Чтобы тут как бы можно было нормально ходить. А жители пусть плавают. Мне на них еще глубоко наплевать. Так, я сделаю тут такие мини-дорожки чтобы все было красиво аккуратно так и тут я наверное поселюсь ну, не знаю, наверное, надолго ну, серии на 4 точно этот выпуск у меня будет длиться я так подумал что ну серии 40 а потом я наверное начну снимать новый сезон на эту же сборку. ну или найду другую какую-нибудь если на эту же то я там буду как-нибудь выживать наверное не знаю, хардкорней или позову друзей своих, чтобы они со мной снимали. Так. Я всегда мечтал поиграть на этой сборке, До того момента, как она вышла, я вам честно говорю, как она вышла, мне эта сборка сразу же понравилась. Я тут правда пока что ничего вообще не знаю, но как я уже повторялся, повторюсь еще раз то, что я смотрел эсплэй про нее. Мне понравилось. Так что-то мне дерево уже почти заканчивается. Так, приходите, житель. Я я пришел строить дорогу. И да, наверное, ребят, честно, я, наверное, в следующей серии буду записывать с другом, если мы сможем там сделать поставить сервер и все такое. Мне кажется, это не составит проблем. Ну, я подумаю. Вот тут я построил уже такую дорожку почти. Так. Так вот. Все жители стали выходить из домов. Нет так, а ты что тут сидишь? Выходи. Так, тут надо оградить, чтобы никто не вылез. Ведь они все равно смогут вылезть. Так что, нет смысла. Но туда я пока продолжать не буду. Я хотела все-таки. Что за Что делать, Порши? Так, это что? Это наконечник? Это, это штука? Это? М -м. Короче, я видал, как это делают выставщики. Сейчас посмотрим. Где тут стол? Так, меч. Так, вроде сюда. Так, палка. Бронзовый наконечник. И вот эта штука. Нет? Может быть вот так. Тоже не так. Ну, хорошо, хорошо. Так. Ну-ка, дайте все заберем и проверим. Чтобы не таскаться несколько раз. Так, обсидиановая лопата. Ого! Так, а ну-ка. Ого! Вот это да. Обсидиановый топор. Вот. Мне тоже сборка потихоньку нравится. Даже не потихоньку, а очень сильно нравится уже. Я вам скажу. Так, а киркуш как делать. Ну ладно, в общем-то, кирки мне пока как-то пополам, так сказать. Так, вот это что ли сюда? Это сюда вставляется, потом это сюда и палка, да, получилось. так, ну давайте все-таки сделаем этот меч, так, это все топор, как-то все, первая серия, я пока что ничего тут, ну ладно, не буду их ударить, а то не загорятся на меня, так, топор, ну-ка, как ты ломаешь, ну, достаточно быстро, я вам скажу, После этой серии, когда я залью, наверное, я сразу же пущу другую, потому что мне эта сборка реально нравится, и удовольствие пока что мне не играть. Да. Так что, ждите новой сборки. Ой, не сборки, а серии. Давайте залазьте сюда. Ой, житель упал. Залезает. Ну все, ты не успел тут убрал. Дайди. Дойди. Дойди. Вс, валите отсюда. Мне на вас наплевать. Так. Вроде бы вот так вот делается. И тут уже как в такой водный городок. Наверное, сейчас надо будет сходить и что это такое? Это я сделал, да? Как плохой. Ой, подлагивают чуть-чуть. Да ладно, ничего. Это идея. Никто вас не просил туда воду пробить. Теперь сами, как хотите, такие убирайте. Так. И и, наверное, сейчас, если вы не против, так, 4, так, включить. И я сейчас пропишу такую команду, как, вот она, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, и Кипенментарий. Mm. Вроде бы так я команду написал. Не понимаю, почему я не могу. Нет, это я просто в чат отправил. В общем, я разберусь и на следующей части покажу. Точно не покажу, а уже пропишу эту команду и буду с ней играть. Эта команда от того, я думаю, вы знаете чего, чтобы вещи не упадали из меня. Но тут уже темнеет. И, наверное, на этом я закончу нашу сегодняшнюю серию. Она получилась не совсем такой большой. А с вами был Кос. Всем удачи. Всем пока.